Клево всем, друзья. Я сегодня приехал с маховой поплавочной удочкой попробовать половить зимнего карася. Приехал на один из каналов Краснодарского края в район Садок. Поклевывает карась, говорят. Были на прошлой неделе мы половили. Видео будет в ссылке. Можете зайти посмотреть. Ловил я на фидер. Довольно неплохо половили. Правда, сдал его Не давал хорошо ловить. Ну ничего, что рыбку поймали. Но для начала надо подготовить место ловли. Прибрать мусор, любезно предоставленный нам, другими рыбаками. Чтобы было комфортно и приятно сидеть. Ну что, ребята, погнали, друзья. На прошлой неделе я вывез отсюда огромный пакет мусора. И вот новая порция. Не понимаю я рыбаков. Их устраивает этот говнище, в котором они сидят, ловят. пакетик это только возле меня возле меня вот такая красавица поплавочная удочка 6 метровка как раз для некрупной рыбы и легких весов поплавков. Так, с какого монтажа начать пробовать рыбалку. Если честно, не знаю, какие сейчас тут условия. Есть тяга или нету. Если есть тяга, это одно, если нету, это другое. Так. Видите, друзья, наверное, начну с вот такого. Вот такой монтаж полтора граммовый. И, наверное, вот с него я и начну. А дальше все по обстоятельствам. Если не будет его тянуть, то буду ловить им. Если вдруг будет тянуть, переставлю на более мощный, более тяжелый поплавок. А у меня вот такая тычка, смотри, есть. Дайте тебе такую. Ну, а что, прикольная. Mm -hmm. да? Как хочешь, я хотел тебе предложить классную тычку. Как всегда, ребят, начну с прикормки. Буду кормить двумя пачками. Одна это у меня взял пачку Midi, серия карта А вторая черный лещ. Вот такая мидия. И черный лещ. И такой запах. Да. Карповая серия довольно крупная. Несмотря на то, что зима, решил все-таки ее взять. Попробовать. И сюда пачку. Черная. В итоге, то карпа будет темная. Видно. Разница двух цветов водички так как ловить буду на поплывок прикормку буду изначально делать очень тяжелый на улице плюс 2 градуса всего довольно холодно прикормка будет долго настаивается поэтому воды можно изначально чуть больше чтобы она сразу начала лепиться Минут через 15-20 она возьмет свое дальше уже посмотрим, если надо еще добавливать. Вот она, лепится, ну она при этом еще сухая. Все, пусть стоит, настаивается. Ловить планирую со дна. Поэтому мне нужно подпаски положить на дно. Но для этого нужно мне найти, отбить правильно глубину. Я делаю это очень просто. Кажется, для начала это будет тяжело, на самом деле очень просто. Можно перейти по ссылке, посмотреть, как я это делаю вживую, показываю в аквариуме. Также ссылку оставлю в описании. Это очень все просто. Один раз попробовать, получится и будет очень легко. Самое первое, что делаю, просто забрасываю и смотрю, как из воды у меня торчит поплывок. В момент, когда крючок находится на дном, поплавок из воды у меня торчит вот так теперь мне нужно сделать так чтобы поплавок тонул для этого на крючок я подсаживаю груз который бы полностью топил поплавок я использую обычно самые простые недорогие груза беру самого большого размера они как правило мягкие Вот такой грузик 16 грамма Просто вставляю, зажимаю. Все. Он зажат, легко работать. И забрасываю. Поплавок утонул. И начинаю добавлять глубину. Пока этот груз не коснется дна и поплавок не вылезет. удочкой достаю до свала здесь находится свал удочка у меня 6 метров получается я закидываю максимум он тонет чуть потаскиваю он торчит добавлю чуть-чуть глубины чтобы в самом месте где я достаю он все равно торчал нашел нашел ребят глубину при которой грузило вот так вот стоит на дне подпаски находятся на дном поплывок выглядывает ровно на то же расстояние как если бы поплывок крючок был на дном самое интересное почти совпало с предыдущей меткой как я ловил на удочку теперь маркером я отбиваю также вот эту точку, чтобы в любой момент к ней мог вернуться. Добавляю длину поводка, он у меня 10 сантиметров плюс петелька, в итоге 11. Снимаю груз и проверяю главное: тянет или нет. Тяга есть в канале или нет? Потому что если есть тяга то полтора граммовым поплавком и ловить не смогу все отлично не тянет поплавок не затягивает стоит на месте отлично все отбил удочка к рыбалке готова прикормка готова делаю заброс все и начинаю за кормить под ушарами а, добавил чуть-чуть э, кормового мотыля буквально со спичный коробок по объему вот такие шарики и бой Прикормка тяжелая, размыкать будет долго. Пахнет приятно. Кинул две трети прикормки, остальное оставил на подкормку. Ну что, закормил. Здесь есть тарань. Латва, красноперка, карась. Поэтому ждать времени, когда стопроцентно подает карась, я не буду. Начну сразу ловить. Один красный парыш. Первый заброс делается. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть первая рыбка. Окунь. Сань. Зебр. Ребят, первая поклевка, первая рыбка. Полосатый разбойник. Ну вот. Хышника поймал крышника, да. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А вот и карасик, а вот и карасик, ребята. Есть первый красавец. Кто? Ты? Вот. Первый карасик зимний на поплавок. Ну, а еще один красавец есть карасик поклевывает это отлично это отлично не крупный Но как раз в это время здесь это самый ходовой карась отлично, это... отлично мне все нравится ребята Карасик, красавец класс ребята просто кайф Красик, хорошенький. Просто отличный. Вот такой красавец, ребята. А, шикарный. Это бьются караси, ой какой шикарный карасик, ой как классный, Во. вот такой красавчик, толстый, круглый. Так, друзья, я никогда не пробовал ловить на сухого <свят> нереиса, но вот сейчас взял, замочил, купил сухого и хочу попробовать Очень-очень интересно Первый раз использовать буду какой-то даст результат, а вдруг пеленгаз плюнет. Первый раз в жизни одеваю на крючок нереиса. что-то есть на нереиса, ребята. Карасик. Сань, на нериса карасика. Сань, слышь? Зачем? Вот первая рыбка на нереиса. Оп, оп оп оп оп Есть карасик. Клюет. О, смотрите. Леска на намотана мотана. <с> Была. <twitch> Ребята, делаю я перчатки. Зимние. Руки конкретно замерзли. В Краснодаре идет снег с дождем. Сейчас из дома звонили Сани, Поэтому неудивительно, что такой дубняк. В общем, вот так, ребята. У нас зима. Идет снег с дождем в городе. Мы свалили из города на... и ловим на удочку карася. Я на удочку, Саня, на фидер. Класс. Поменял. Монтаж на более тяжелый поплавок. Посмотрю, как будет реакция рыбы. Неудобный конфи, ветер сильно боковой тянет легкий поплавочек. Посмотрим, поклевки очень слабые, но посмотрю, как будет, будет не будет. Ок, довольно мощный поставил, но... а вдруг? Сазан, еще один сазан, Поменьше. Ой, ребятки, смотрите, сазанище. Ты, ты нормальный сазан. Чем мне в этом году только вот такие клюют. Что красиво, на утоп клюнул. Какой карасик отличный, отличный, отличный, отличный, отличный. Здоровья. Вылез, вылез с моря только с океана вверх поднялся. Ну ребятки, отлично половили, кайфанули. Практически а, ведро карася на одну маховую удочку. Зимой это класс, ребятки. По прикорге все сделал правильно. С кара карася собралось просто немерено. Он был в огромном количестве. Погрился регулярно. Поймал 4 сазанчика маленьких, отпустил. Так что все, кайф. Зимняя рыбалка. вот Несмотря на то, что всего 2 градуса тепла и холодно, но ради такого улова на одну маховую удочку всегда можно ездить. До новых встреч, друзья!